привет всем привет всем моим подписчикам я хочу что я хочу ну хоть записывается и под этим видео обязательно нужно написать хорошие комментарии и и <связано> еще можно много чего с чем делиться короче Раз, два, три. С большим ожиданием просто вычи. Раз, два, три. Э, читать и. Раз. Так что, дорогие друзья. <свеческая> дорогие друзья. <okay>. <свеческая> <свеческая> Привет всем. Раз, два, три. Привет всем. Раз, два, три. Привет всем, друзья. В прошлом видео я вам рассказывала, как монетизировать канал э, свой и свои видео. Что за херня? Всем привет, друзья. Шосный тур. Какие данные необходимы для какой способ получения дохода лучше всего? Можно, я прошу прощения. Ксаночка, зачем ты это делаешь? Включи камеру, да сиди матюкайся, рыгай, перди, отрыгивай. Ну что ты, займись нормальным этим. Да. Да. А то это, стараюсь, я понимаю, <как> ну, чтобы культурненько стараюсь. все было. <как> так, у меня запись идет вообще. <как> да. А нет, прошу, прошу. Нет, нет. Я прошу, пока. прикрой Прикрой их, какие данные необходимы. Так, друзья. Ну что ж, давайте непосредственно перейдем к... Угу. Ну что ж, друзья, давайте непосредственно перейдем а, к основной части этого видео. Я вам буду показывать и рассказывать, как выводить, куда выводить свой доход. И, естественно, покажу свои первые выплаты от Google AdSense, то есть от YouTube. Всем пока! И до новых встреч!